Данный урок будет посвящен биржевому стакану. Почему отдельный урок? Потому что биржевые стаканы, мы будем про них еще более подробно говорить. Это как раз тот механизм, тот инструмент, при помощи которого мы сможем совершать сделки. Именно для скальпинга биржевой стакан это рабочий инструмент. Его нужно в совершенстве знать, им нужно в совершенстве владеть. Потому что неверное, неправильное движение, если у вас достаточно большой объем, вы торгуете там на, не на 10 тысяч рублей, а открыли счет на 500 тысяч, неверное движение можно от нескольких десятков тысяч рублей легко избавиться. Чтобы этого не произошло, вы должны точно знать, куда можно кликать, куда нельзя нажимать, когда воздержаться от торговли и биржевой стакан как раз наш рабочий инструмент. То есть это то место, мы же говорили, что биржа, это то место, где покупатели, продавцы собираются воедино совершать сделки, и биржевой стакан отражает текущий спрос и предложение участников рынка, кто по какой цене хочет купить, а кто по какой цене хочет продать. И вы в это вмешиваетесь и совершаете свои собственные сделки в своих интересах, естественно, в интересах, чтобы заработать денег. Так пытается сделать каждый, и, соответственно, происходит биржевая торговля. Стакан в России устроен так, давайте сейчас его прямо откроем. Ну, откроем сначала, например, терминал Quick. Устроен так, что вы видите там ближайшие спросы и предложения. Значит, на фондовой секции 20 участников, а на срочной секции на некоторых серверах по 40 покупок и по 40 ближайших предложений. То есть вы видите на срочной секции Forze, к чему еще выгоднее там торговать, вы видите более длинный стакан. Есть брокера, которые 40 на 40 размер стакана не дают. И опять же, к вопросу о маленьких терминалах. Если терминал а, достаточно мал, то очень тяжело будет отслеживать это. Какие терминалы, это еще в отдельном видео поговорим по подготовке именно рабочего места, какой вам потребуется. То есть хороший терминал, это уже некое тоже преимущество перед другими участниками. Тот, кто торгует, занимается скальпингом с мобильного, имеет меньше шансов заработать, чем тот, кто работает непосредственно с компьютера, с рабочего места, которое оборудовано удобными терминалами, хорошим разрешением и, у них и, естественно, хорошим интернетом для того, чтобы совершать сделки. И, конечно, брокер. То есть все факторы здесь важны, все факторы необходимы для того, чтобы совершить прибыльную торговлю. Вот вы видите, у нас фьючерс на Сбербанк открыт, и мы видим, кто у нас хочет купить, кто хочет продать. Смотрим стакан. У меня здесь настроен особый вид быстрого стакана. такой мы будем настраивать в отдельных видео. Здесь есть средняя колонка, это цена. А дальше идет это покупатели, а это продавцы, которые стоят и ждут хорошей цены. Вы видите, вот спред 26786 и 26790. Это спред стакана. Вот здесь не совсем удачно видно. Вот желтым я обозначаю вот это. Размер спреда сейчас он составляет 4 шага или 4 пункта. Фьючерсбербанк каждый пункт, каждый шаг это 1 рубль. То есть прошли 10 шагов, 10 рублей заработали. Вот если купить по 26 26786, продать, купить по биду, продать по офферу 26790, 4 рубля вы заработали. Вычитается комиссия биржи брокера, ваш чистый ваш чистый заработок чистая прибыль вот собственно все расходы по какой цене покупать по какой продавать это уже вы решаете исходя из вашего алгоритма стратегии и видения вашего рынка это будем отдельные алгоритмы и стратегии будем обсуждать отдельно постоянно стакан меняется видите заявки перемещаются каждый пытается что то сделать кто здесь присутствует ну здесь присутствует в большей степени это наверное не роботы которые выполнять какие-то цели задачи тех кто их написал здесь же и присутствует маркетмейкеры в отдельном видео кратко о них расскажу кто это такие что вы представляли здесь также присутствует просто физические лица какие-то организации каждый выполняет свою цель если кто-то хочет купить то обязательно в стакане найдется предложение вот если я хочу купить по рынку я вот скажем по быстрому стакану кликаю куда-то если хочу купить кликаю куда-то в эту область и у меня совершается сделка. Я беру первого участника. То есть кто хочет продать. Вот по самой низкой цене. 26 26855. Есть такой участник. Который готов мне по этой цене. По этой цене готов мне продать. 5 контрактов. Если я хочу купить один контракт. Я вот беру. Кликаю в эту область. Где голубым им обозначено. И у меня происходит сделка. Так называемая по рынку. То есть моя Заявка она гораздо выше по цене. И, соответственно, я беру ближайшего, кто стоит в стакане. Вот если один покупает контракт, у него останется на продажу 4 из его заявки. Если это, предположим, один участник, здесь останется 4. А я куплю один контракт. У меня будет один контра контракт куплен. Вот что произойдет. Если я хочу купить 10 контрактов, то в этом случае происходит следующее. Мы видим, что в стакане ближайшее это размер 5. А мне нужно купить 10. Значит, произойдет так. Я куплю 5 контрактов по этой цене. Куплю 2 контракта по этой цене. У меня куплено 7. И мне осталось купить еще 3 контракта. Вот из этих 8 контрактов, которые стоят в следующем, я заберу 3. Все, произошла тоже сделка. Я как бы собираю стакан. Соответственно, смотрите, если вы торгуете 100 контрактами, вам нужно быть предельно аккуратным. Если вы кликаете куда-то вот в эту область и покупаете по рынку, вы начинаете собирать всех-всех-всех участников подряд, пока не наберете свои 100 контрактов. Если я кликаю определенную область, вот, мэр сюда, и у меня 100 контрактов, то я соберу тех, кто здесь есть, 5, плюс 2, плюс 8, плюс 8, и остаток от моих 100 контрактов, он останется вот по этой цене. Стакан сместится, здесь будет уже, на этом уровне будет, спрос, я буду лучшим лучшем стакане, а оставшиеся будут сверху. То есть, вот здесь зеленым окрашено это спрос. Соответственно, я покупаю, сдвигаю стакан и меняю его. То есть, вы, занимаясь скальпингом, вы, когда торгуете, вы должны понимать, что вы сами, совершая сделку, меняете расстановку сил в стакане. То есть, вот как все происходит. Давайте сейчас стакан опять разморозим и пройдет дальше котировки. Вот так выглядит Стакан терминаликвик. Этот стакан, ну, я буду пользоваться таким стаканом. Мне он привычен, мне он удобен. А чем будете пользоваться вы, уже вы сами решите. Мне очень удобно, что здесь я кликаю сюда, покупаю по рынку. Кликая сюда, я продаю по рынку. Кликая сюда, я ставлю лимитки. И кликая сюда, я ставлю тоже лимитки, но на продажу. Вот так вот распределены силы в стакане. Ну, подробнее про быстрый стакан будет еще схемка, когда мы будем настраивать его. Ну, давайте теперь для примера посмотрим стакан терминала MetaTrader 5. Вот я его специально выведу здесь рядом, чтобы можно было сравнить. Он выглядит немножко по-другому. Здесь я вот я выставляю, здесь вот есть подсказки, я здесь могу лимитки выставить. Видите, у меня подсказка всплывает. Buy limit по вот этой цене. Здесь у меня... Стоп на продажу. Отложенная стоп заявка. Ну вот Теперь давайте совершим, выставим заявку через стакан через MetaTrader. Вот я выставляю, обратить внимание, через MetaTrader 5. У меня к тому же счету подключена. и естественно терминал Quick И я вижу эту заявку вот здесь, buy limit. И вижу ее соответственно в таблице заявок. Все, снимаю. Удалить. Ну, я могу ее как из квика так и через MetaTrader 5 удалить все работает синхронно. Теперь еще раз по поводу вопросов, что почему-то там цена растет или падает. То есть вы должны как скальпер обязательно понимать, что цена растет не потому, что больше покупателей и продавцов. Кстати, здесь вот э, в MT5 вы сразу видите, сколько заявок на покупку, сколько на продажу. То есть спрос-предложение, видите. Сейчас покупателей э, спрос. Э, лимиток выставлено больше. Но... Сделка, когда происходит, все равно покупатель находит своего продавца. И рост происходит потому, что желание покупателей, бычьи настроения, перевешивают над медвежьими, то есть над настроениями продажи. И поэтому цена растет. Никто не хочет покупать дешево, точнее никто не хочет продавать дешево, все хотят в текущий момент продать подороже, и поэтому цена начинает расти. Вообще, в принципе, вот стакан, то есть спрос-предложение, он может меняться, даже если сделок не происходит. То есть все, кто сверху на продажу, могут снимать заявки, переставлять их выше, а покупатели могут переставлять их тоже выше на покупку. И просто без заявок стакан будет меняться. Вот здесь, кстати, как раз в метатрейдере 5 видно, что сделки происходят, а иногда просто стакан передвигается и сдвигается вверх или вниз по цене. Также вы должны понимать, что цели и задачи у людей, которые в стакане покупают или продают в текущий момент, совершенно разные. И когда кто-то говорит, что сейчас такое время, что нужно покупать, тут вопрос в том, а какую цель вы преследуете. Скальпер может покупать и продавать, например, там сотни раз в течение дня. А инвестор может купить и держать год ту же позицию, по которой вы будете каждый день по 100 сделок совершать. Поэтому через год вполне возможно, что вы будете кричать «Да, все, надо продавать», или нужно покупать и такая ситуация а инвестор который, который год отсидел бумаги и заработал например на ней 100% просто продает это потому что ему достаточно он считает что выполнил цель которую для себя ставил поэтому цели и задачи у всех разные и никогда не нужно думать и гадать почему один тот или другой покупает или продает вы должны преследовать свою цель и работать по своему алгоритму нет тех кто прав покупатель или продавец. Прав тот, кто зарабатывает деньги на биржевом рынке. Соответственно, если вы совершаете сделки и зарабатываете изо дня в день, то вы работаете по правильной стратегии и вы действуете правильно. И вас не должны смущать и отвлекать слова тех, что в момент того, как вы совершаете покупку, кто-то говорит, что все все пропало, плохая статистика вышла и рынок будет падать. Вполне возможно, что он будет падать там через 15 минут. Но вы за 15 минут можете уже совершить 10 сделок на движение цены вверх. То важно понимать таймфрейм, то, то время, на которое вы входите в сделку. И стратегии у всех могут быть разные. Давайте рассмотрим, например, MetaTrader 5 и посмотрим его график. Чтобы их легко было отличать, у меня все графики MetaTrader 5 в черных тонах, а все графики в квике я люблю в светлых тонах. И смотрим мы теперь вот такую ситуацию. Вот Сбербанк, это у нас минутный таймфрейм, и мы смотрим сегодняшнее число. Прошел такой небольшой локальный тренд вверх. Кто-то покупал здесь, и кто-то продавал здесь. Посмотрев на график, можно сказать, да, конечно, он прав, здесь надо было покупать. Вот точка 1, здесь надо было покупать. Наверное, он прав. Но другой скальпер, который тоже работал на этом рынке, а он скажет, да нет, надо было продавать. Смотрите, какая хорошая ситуация. Здесь продаем. Сразу откупаем. Здесь продаем. Здесь покупаем. Продаем. Покупаем. Продаем. А здесь покупаем. Продаем. Покупаем. И смотрите. Скальпер работал везде в шорт. Раз, два, три, четыре. Пять сделок совершил в шорт. И еще здесь вот он совершил сделочку в шорт. А другой трейдер он покупал. И кто из них прав? Прав и тот и другой. То есть у одного стратегии более долгосрочная. скажем, интрадейщик. Вот он эту сделку выжидал, купил и продал там через 14:40, 12. Ну, порядка полчаса он находился в сделке. Не полчаса он находился в сделке. Два с половиной часа. Два с половиной часа и заработал нормально. Он зашел 25, 26, 500, 26, 800. Он заработал 3 рубля на каждом одном контракте. Скальпер вполне возможно заработал даже не меньше, потому что он везде продавал и выходил в профите. И здесь, если посчитать, иногда на движение там на 3 рубля вверх можно заработать в шорт даже 4-5 рублей. Если, например, график может идти вверх, вот здесь он практически без откат нашел, но ведь график мог идти вверх и вот такими, вот такими зигзагами. Вот так могло быть. И тоже вроде бы, если мы берем точки А, точки Б, да, мы выросли. Но если бы мы забрали бы все движения в шорт, мы бы заработали даже больше, чем просто на стратегии, как называемые, buy in hold. Купил и держи. Поэтому все важно зависит от того, какие вы преследуете цели и какие у вас алгоритмы, в котором вы работаете. Вот все по биржевому стакану. В следующих уроках мы продолжим изучение нашего скальпинга.